Nice. Техасичное движение, не пешеходных переходов, так особо все ходят, где попало. Брусчатки и машины есть, и думал, то могут пешеходный переход, а мы ходим, где попало. Ну да, пешеходная зона. Да, если смотришь на брусчатку, у нас это обычно пешеходная зона все время. Какие-нибудь улицы, типа как Могилеви или там Гинске, где только для пешеходов. А тут лишь все, дети. That's never been at school. We all came back. И как назложить их. Зрителей немного совсем. So what happened over here? Mm -hmm. Mm -hmm.